Привет, друзья! С вами Любомир Борода. Вот. И я сегодня, ну даже не сегодня, а вот сейчас, сижу, плету опять браслет и размышляю на тему, на тему чем же все-таки американский паракорд отличается от китайского или китайский от американского. Вот. Тема изъезженная, куча роликов записано, куча каких-то сравнений. Доводов, а, и прочих дел вот вот и я пришел к такому выводу что а, люди которые привыкли жить на халяву привыкли одевать себя в различные подделки а, привыкли ходить в рубашке а, какой-нибудь белорусской фабрики выпуска 1986 -го года вместо там клевой какой-нибудь америкосовской рубашки. Вот. И, и люди, которые пытаются оправдать свою никчемность, свое скупердяйство, да, свое вот это вот скудное состояние, которые хотят заплатить очень-очень мало но быть вроде как такими же там, деловыми, как выживальщиками, да, как и все. И вот они снимают кучу вот этих роликов, пытаются вам доказать, что вот это говно, оно не совсем говно, а вот почти что такое же, как вот даже вот вроде как ничем и не отличается. Вот. Но я вам, ребят, скажу так, то, что если вы просто возьмете в руки американский паракорд и китайский, вы все поймете. А если вы ну, начнете оправдывать самого себя, врать самому себе, то, что, ну, вот этот же вроде вот он как ничем и не отличается, ну, значит, вы фанат подделок, как бы, да, и для вас там американский паракорд, он ничем не лучше китайского, потому что, ну, наверное, вы жметесь просто заплатить нормальные деньги за качественный какой-то товар, да, и пытаетесь перебиться на э, там якобы там взаимозаменяемом материале, и то он даже, ну, я бы не сказал, что он как-то заменяет. То есть итог, собственно, моего вот этого вот всего <свят> словесного оборота такой, что, ну, если вы привыкли работать с говном, <свят> то работаете с говном. А если вы любите качество, то, соответственно, нахрена писать все вот эти вот оправдательные ролики. Вот такая вот мысль. До новых встреч. С вами был Любомир Борода.